Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать. С вами Наталья Павлова, инвестиционный центр Павловые партнеры. Сегодня хочу поделиться с вами новостью рынка о торгах по банкротству. Недавно всем известная Елизавета Боярская приобрела на торгах по банкротству помещение в доме Денидов. Стоимость данного объекта по начальной цене составляла 87 миллионов. При этом... Елизавете Боярская удалось приобрести это имущество за 66,6 миллиона рублей. Скидка колоссальная. При этом некоторые могут сказать, ну да, конечно там, наверное, конкуренции нет, да, там, наверное, все легче, это же Елизавета Боярская, действительно, ей удалось приобрести этот объект по столь низкой цене, потому что никто не пришел на покупку данного объекта. Это как раз таки и говорит о низкой конкуренции, о том, что у вас есть возможность покупать данное имущество. Если вы не располагаете такими средствами, вы всегда можете найти таких клиентов. Поверьте, не единственная Елизавета Боярская покупает имущество на торгах за такие Деньги. Все, что вам нужно сделать, найти такого клиента, приобрести для нее имущество, и только подумайте, какая сумма комиссионных вас ожидает. Кстати, Елизавета Боярская не самостоятельно участвовала в торгах. Ну, естественно, ее интересы представлял специалист по торгам. Да, специалист, который участвовал в этих торгах в ее интересах. Так что он хорошо заработал. Я надеюсь, что пример Елизаветы Боярской будет для вас а стимулом действовать, стимулом того, чтобы вы работали на торгах. Потому что на самом деле здесь действительно можно приобрести выгодное имущество, можно хорошо заработать. Самое главное не бояться и действовать. Если у вас есть вопросы, как это все можно сделать, пишите под этим видео. Я с удовольствием с вами поделюсь информацией, расскажу о своем опыте. Если вам нравится это видео, ставьте класс, подписывайтесь на наш канал и мы будем рассказывать, что еще в мире торгов происходит интересно. Все, всем пока!